Всем привет, на связи Евгений Карташов и это очередное видео по платформе BotHelp И мы с вами осмотрим, рассмотрим, потыкаем и посмотрим, что же такого обновилось на платформе Сейчас будет выкатываться новая версия, то есть новый дизайн системы И мне он очень-очень понравился И мы сейчас быстренько по нему пробежимся Единственный момент, он сейчас находится еще в бета-режиме И для того, чтобы на него переключиться, вам нужно зайти в ваши настройки, нажать на шестеренку И нажать на перейти в новый дизайн Давайте я сейчас это при вас и сделаю И вот у нас появляется новый интерфейс Мы видим разные менюшки слева Видим перечень ботов Видим наших всех ботов, которые мы создавали Видим техподдержку, уже более удобные И переход на старый дизайн Давайте я сейчас вам покажу, как вернуться обратно И как зайти обратно на новый дизайн Напоминаю, меня по-прежнему зовут Евгений Карташов Я в рамках YouTube бесплатно обучаю созданию чат-ботов Если вы еще не прошли обучение, сделайте это обязательно У нас есть целый плейлист посвященной тематике ботов, где мы последовательно создаем ботов, оформляем их, задаем вам логику, настраиваем их на консультации, инфобизнес и прочие, прочие проекты. Если вам это интересно, обязательно все это дело просмотрите. Плюс для вас действует специальное условие, специальная акция, так как я являюсь сертифицированным партнером по платформе BotHelp, то есть э, у меня есть спецусловие для вас, и вы можете получить платформу BotHelp на 21 день бесплатно по вот этой кнопочке. Ссылочка на эту страничку будет под описанием видео. Если вы нажмете на нее и зарегистрируетесь, вы получаете определенный бонус на 21 день, где вы сможете потыкать всю эту систему изнутри и посмотреть, как она работает, а уже позже выбрать необходимый для вас тариф и ее оплатить. Итак, и еще также, чтобы вы могли посмотреть бота, если вы вдруг этого не знали У нас есть две кнопочки на бота в Телеграме и бота во ВКонтакте Которые введут вас в курс дела бота Как они устроены, как они работают То есть это обучающие боты, которые вам будут последовательно выдавать вот эти материалы Плюс еще более 40 дополнительных материалов, которые я сделал именно для рассылки То есть, иными словами, это будет обучающий бот, который обучает, как создавать обучающих бот Простите за тавтологию, но как есть Следовательно, поехали. А что у нас поменялось? Что мне безумно самому нравится в этом обновлении, это то, что теперь мы спокойно можем навести мышкой на нашего бота и открыть его правой кнопкой мыши. То есть у вас, наверное, сейчас на экране мышка моя не видна, но когда я нажимаю на бота, то есть на ссылку на бота, я могу его открывать в новой страничке. Раньше этого сделать было нельзя. То есть мне надо было открыть бота, потом нажать на «Назад», в, в новой страничке И таким образом мне надо было возвращаться обратно Это было чертовски неудобно Для Меня это всегда честно бесило А теперь получается мы можем спокойно нажимать на наших ботов да И смотреть что у них там происходит То есть упростили а, сам формат открытия ботов Плюс они доработали сейчас момент какой То есть логика самого редактора То есть они ее прокачали Она работает гораздо быстрее чем это было ранее То есть если изначально Система поддерживала до 20 блоков да, То есть могло быть всего лишь 20 звеньев да, То есть вот одно звено, второе, третье Ну или условия да, блоков То есть сейчас бот поддерживает до 2000 блоков да, То есть представьте, можно вот заложить Огроменную логику с геймификацией И прочими элементами, которые вам только могут Прийти в голову, и оно все будет работать Следующее, ну, я думаю, что вы В целом можете самостоятельно посмотреть Что здесь у нас поменялось а Какие-то блоки сейчас у нас не работают да, То есть если мы нажмем на подписчиков, мы теперь видим а более удобный фильтр Мы сразу же видим канал подписчика да Если мы на старом дизайне видели просто а, Сейчас я скрою, там был айдишник человека Если мы раньше видели просто а, список имен И нам надо было заходить в каждого Чтобы посмотреть, когда он был подписан а, Время подписки, на какого конкретного бота он был подписан То есть сейчас мы это уже видим И нам это становится чуть более удобнее а Фильтры факти факти фактически остались те же самые да То есть мы можем сразу же кстати, отвечу сразу на вопрос, а как удалять людей, которые отписались от рассылки в фильтрах, да, то есть нажимаем на фильтр, добавить правило, отписан, а, и да, то есть вот эти люди отписались, ну идите в жопу. Так, и куда вас там, как, где теперь удалить, а, импортировать, экспортировать? Не вижу кнопки удаления. Так, давайте сейчас я перейду на старый дизайн. Сейчас я этот момент а, доделаю, то есть подписчики. Фильтр Покажу, как на старом дизайне это работало. Метки отписан. А, да. Условия применить. Выделяем и на, отправляем гулять во свояся. Окей. И раз мы уже обсуждаем вопросы с ботами, также был вопрос, можно ли импортировать людей из бот-хелпа а в какую-то другую платформу. Да, вы нажимаете а, «Выбрать все», после чего нажимаете «Импортировать пользователей», и вы их себе загружаете, после чего вы сможете их перегрузить, в другую платформу, где вам будет удобнее с ними работать Здесь все по идее понятно Плюс появились массовые действия То есть добавить рассылку, убрать из рассылки Снять метку, либо удалить Кстати, вот удалить спрятали, только что с вами нашли ее Далее рассылки Подгружается Ну это нормально, да, я думаю вы уже привыкли Если вы работаете с бот Мы видим рассылки Чуть более удобный формат Можем копировать, посмотреть, что у нас внутри. Возможно, если вы уже были подписаны на бота, вы видели вот это сообщение. Чуть более наглядно аналитика. Потом боты. Ботов мы с вами уже посмотрели. То есть уже появились редакторы. Да, То есть не редакторы, а фильтры по каналу. Плюс у нас появились авторы ссылки. Да, что мне на самом деле очень нравится. Кстати, вот по поводу а, дополнительной, дополнительной обучалки. Вот смотрите, это, это моя обучалка по тем, кто подписался на рассылку. То есть идет дополнительно ответы на большое количество вопросов, которые задавали пользователи. Как сохранять имейлы, e как вставить себе форму, форму заказа на сайт, как найти подписчиков без меток и прочее. Инструмент роста. Это наши мини-лендинги. Непонятно, почему они называются как инструменты роста. Но в них ничего особо не поменялось, кроме вот самого интерфейса. То есть сам бот, насколько мне известно, точнее говоря, отображение страничек, оно никак не поменялось. Давайте сейчас откроем. Да, получается, сами боты с точки зрения интерфейса не поменялись. Поменялось, поменялось отображение То есть лендинги ВКонтакте, мини лендинги Плюс автоматизация То есть это то, что мы задействуем как отписку от рассылки, как активация определенных фраз Либо подписок на а, бота Либо на какие-то дополнительные действия Да, Я это часто использую, когда а, в письмах просто ставишь переменную стоп. Если человеку не интересно больше пользоваться ботом, он пишет слово stop и Его бот автоматически отписывает И вот статистика у нас находится в разработке поиск по, получается, наверное, они хотят интегрировать статьи, да, то есть вот получается help. Они хотят перенести платформу знаний, да, то есть этот fuck, you, fuck да, то есть с ответами на вопросы, так, чтобы его можно было искать через поиск. Плюс, соответственно, также они добавят элементы настроек, то есть в старом в старом интерфейсе, когда мы нажимали на настройки и мы видели системную информацию по нашему боту да то есть вот этот момент они будут соответственно доделывать и переделывать и последнее что тут еще можно сказать это то что э, мне максимально удобен данный формат то есть я максимально одобряю а, данные изменения И а, если вам вы хотите, соответственно, уже это попробовать, а, понастраивать Имейте в виду, что пока что оно еще находится в бета-режиме а, И разработчики просят, если у вас появятся какие-то сложности, какие-то проблемы в формате использования платформы да, То есть вы перейдете на новый дизайн, у вас что-то будет глючить Обязательно пишите им в техподдержку, сообщайте им о, о том, что у вас есть те или иные проблемы То есть это их просьба а в целом все, если у вас будут появляться какие-то вопросы по обновлению, по каким-то дополнительным функциям Обязательно пишите ваши комментарии, я их все читаю И по возможности добавляю ответы на вопросы в рассылку да, Чтобы вы могли системно получать полезные ответы на вопросы от других участников И также у нас есть закрытый чат который иногда включается, и мы с вами там общаемся, получаем обратную связь по разным вопросам. Все, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки на это видео, подписывайтесь на канал, буду вам рад. Все, пока-пока.